Всем привет, ребят, меня зовут Панда, я рассказываю про заработок в сети, потому что сам зарабатываю в сети суммы денег, и я могу на них довольно очень хорошо, на мой взгляд, жить, да? Я хотел бы дать два совета для новичков. Дело в том, что многие, кто смотрит этот канал, уже начали зарабатывать по тем способам, которые я рассказывал. Например, сегодня мне парень сказал, что вот начал зарабатывать первые 20 рублей в сутки на партнерских программах. Ссылочка будет в описании на этот ролик, если вы вдруг не видели. Также писал человек, который начал дизайном заниматься, начал на текстах зарабатывать, другой чувак. Ну, короче... Не то, чтобы все, кто смотрит этот канал, зарабатывают, но человек 15 мне уже стабильно отписали точно на разных способах. Так вот, я хотел бы дать новичкам два совета, независимо от того, какой способ вы выберете, а я уже много про что рассказывал. Два совета. Совет первый. Совет первый – это начинайте с тем, что у вас есть. То есть, как бы все ни было, может быть, сейчас вы вообще не разбираетесь, пробуйте хотя бы так. Пробуйте писать тексты, если вы хотите там, работать копирайтером. Пробуйте рисовать картинки, если вы хотите быть художником. Учите какие-то курсы, смотрите, занимайтесь, пробуйте. Начинайте с тем, что есть. Начинайте а, с, где есть, какая возможность есть. Всегда в жизни бывают сложные ситуации. Бывает, что ремонт в квартире, бывает, там как у меня сейчас, допустим, а, там мало свободного времени, еще что-то. Нужно начинать так, как есть. Нет никогда лучшего момента. Всегда будут какие-то останавливающие тебя факторы. Всегда будут там дети, ребенок, школа, учеба, армия, что угодно. Надо начинать с тем, что есть. Использовать любую возможность, чтобы сделать свой бизнес, сделать дело, которое вы хотите сделать. Неважно, что это даже, то есть неважно, бизнес это или там заработок в интернете. Это первый совет, ребят, начинайте с чем придется. Без бюджета, без бюджета. 100 рублей в кармане, начинайте со 100 рублями в кармане. Пробуйте как есть. Снимите на плохую камеру бюджетно. Залейте на YouTube, плохо пошло, удалили, забыли. вот. И второй совет, да, ну вот основной совет начинается с тем, что есть. И второй совет еще очень важный, сразу думайте о монетизации. Только-только вы стартанули, сразу подумайте. Не нужно сразу вешать рекламу. Не надо вешать рекламу вообще, пока там у вас хотя бы 10 тысяч просмотров, там 5 тысяч просмотров на ролике нет. Если мы про YouTube, сразу думайте, как этот проект принесет прибыль. Очень много денег я запорол в свое время, потому что не думал, как я на этом заработаю. Я, например, делал музыкальный лейбл, потому что думал, ну как-нибудь там получится. А в итоге получилось как? Я издал 100 дисков, а, <сёплодище> себестоимость диска выходила 60 рублей, я их по 100 рублей еле-еле мог продать, и их толком не покупали. Сразу думайте о том, как ваш проект не завтра, не послезавтра, а допустим через полгода сможет получать прибыль, то есть на чем вы будете зарабатывать, это тоже очень важно. Вот такие два совета, ребята, они на самом деле очень полезные, вроде бы на поверхности, но честно мне бы они очень помогли там пять лет назад, 10 лет назад особенно. То есть ну пять лет назад мне помог бы сразу думаю о монетизации совет, вот этот вот, а 10 лет назад мне помог бы совет начиная с тем, что есть, потому что я очень боялся стартовать, мне было 14 лет, я переживал, что куда как и вот этот совет мне помог бы 10 лет назад, а вот думаю о монетизации 5 лет назад, потому что 5 лет назад я еще бабки очень много сливал, всякую ерунду. Я сейчас иногда сливаю, но сейчас уже, конечно, я следую этим советам, чего я вам желаю. Ссылки на кучу моих роликов по заработке есть в описании, если вы вдруг не все смотрели, то там много полезного, много способов, возможно, они вам помогут начать зарабатывать. Ну и ваши вопросы, как всегда, пишите в комментариях, мы на них будем отвечать в следующем выпуске ответов на вопросы.